Всем привет! Итак, сегодня сделаем такой небольшой своеобразный обзор языка Go от Google. Ну, будет немного истории языка, немного выдержек из выступления одного из разработчиков языка. Пройдемся по основным типам, ну, если еще останутся силы, то может быть еще совсем что-то, совсем-совсем чуть-чуть. Ну а перед тем, как начнем, напомню, в описании к каждому ролику, к каждому ролику есть ссылочки. И, одна, и такая, одна из таких ссылочек есть ссылка на список видеороликов на канале. Кликнув по ней, вы сможете увидеть все видеоролики, ну то есть список всех видеороликов, ну и кликнуть на любом из них и посмотреть, и может быть чему-то научиться. Итак, приступим. Краткая история. Go – язык программирования, разработанный при поддержке компании Google. Работа над ним началась еще в 2007 году, поскольку сотрудников из Google во многом не устраивали существующие тогда языки. Так и рождаются почти все языки программирования на самом-то деле. Они жаловались на то, что им приходится выбирать между простотой разработки, эффективностью выполнения и компиляцией. По этим причинам их не устраивали C++, Python, Java и другие существующие на тот момент языки. Тогда руководство Google решило пойти им навстречу и создать язык, который бы устроил даже самого требовательного программиста. Проектированием языка занимались такие гении, как Роб Пайк, это один из создателей кодировки для UTF-8 и операционных систем Inferno и Plan 9, Кен Томпсон, разработавший в соавторстве с Деннисом Ричи язык C, и Роберт Гризмер. 10 ноября 2009 года выпустили релиз языка. И почти сразу возник конфликт с автором языка Go, f.d.mackaybomb, который требовал переименовать в язык, ссылаясь на то, что он использовал это название первым. Трудно поверить в то, что в Гугле не умеют гуглить. Однако, с тех пор официально чаще используют название GoLang. Несмотря на то, что названия языков все-таки отличаются, конфликт между Гуглом и МакКейбом не разрешен до сих пор. Ну, так поговаривают. В качестве талисмана языка его создатели выбрали маленького грызуна, который называется GoFair. Вот так вот. Итак, сейчас будет выдержка из книги, которая называется "Язык программирования Go". Авторы Донован А и Керниган-Б. Происхождение Go. Подобно биологическим видам, успешные языки порождают потомство, которое наследует наилучшие особенности своих предков. Скрещивание при этом иногда приводит к удивительным результатам. Аналогом мутаций служит появление радикально новых идей. Как и в случае с живыми существами, глядя на такое влияние предков – можно многое сказать о том, почему язык получился именно таким, какой он есть, и для каких условий работы он приспособлен более всего. На рисунке, который вы сейчас видите, показано, какие языки повлияли на дизайн языка программирования Go. GO часто описывают как СИ-подобный язык или язык СИ. 21 века. От языка C Go унаследовал синтаксис выражений, конструкции управления потоком, базовые типы данных, передачу параметров функций по значению, понятие указателей и, что важнее всего, направленность C на получение при компиляции эффективного машинного кода и естественное взаимодействие с абстракциями современных операционных систем. Однако в генеалогическом дереве Go есть и другие предки. Одно из сильнейших влияний на Go оказали языки программирования Николауса ни, ни, Вирта, начиная с Паскаль. Модула 2 привнесла концепцию пакетов. Оберон использует один файл для определения модуля и его реализации. Oberon 2 явился источником синтаксиса пакетов, импорта и объявлений которые он, в свою очередь, унаследовал от языка Object Oberon. Еще одна линия предков Go, которая выделяет его среди прочих современных языков программирования, представляет собой последовательность малоизвестных исследовательских языков, разработанных в Bell Labs. Из основанных на концепции взаимодействующих последовательных процессов Communication Secuential Processes CSP из статьи Тони Хоара 1978 года посвященной основе, основам параллелизма. В CSP программа представляет собой параллельное объединение процессов, не имеющих общего состояния. Процессы взаимодействуют и синхронизируются с помощью каналов. Но CSP Хоара Представлял собой формальный язык описания фундаментальных концепций параллелизма, а не язык программирования для написания выполнимых программ. Роб Пайк и другие начали экспериментировать с реализациями последовательных процессов, то есть взаимодействующих последовательных процессов в виде фактических языков программирования. Первый из них – especulum назывался Squack, язык для общения с мышью, который являлся языком для обработки событий мыши и клавиатуры со статически созданными каналами. За ним последовал New Squack, в котором всеобразные конструкции и синтаксис выражений сочетались с записью типов в стиле Паскаль. Это был чисто функциональный язык со сборкой мусора, направленный, как и его предшественник, на управление клавиатурой, мышью и оконными событиями. Каналы в нем стали полноправными участниками языка, динамически создаваемыми и хранимыми в переменных. Операционная система PLAN9 развела эти идеи в языке ALEF. ALEF попытался сделать New NewSqueak жизнеспособным системным языком программирования, но параллелизм без сборки мусора требовал слишком больших усилий. Ряд конструкций в ГОУ демонстрирует влияние генов непрямых предков. Например, ИОТА происходит из APL, а лексическая область видимости с вложенными функциями из схем. Здесь мы находим признаки и признаки мутации. Инновационные элементы Go предоставляют динамические массивы с эффективным произвольным доступом, но при этом разрешают сложное размещение, напоминающие связанные списки. Инструкция Defer также представляет собой новинку Go. Все языки программирования тем или иным образом отражают философию их создателей – что часто приводит к включению в язык программирования их реакций на слабости и недостатки более ранних языков. Go не является исключением. Проект Go родился из разочарования в Google несколькими программными системами, страдающими от взрыва сложности. И эта проблема отнюдь не уникальна для Google. Как заметил Роб Пайк, сложность мультипликативна. Устранение проблемы путем усложнения одной части системы медленно, но верно добавляет сложность в другие части. Постоянное требование внесения новых функций, настроек и конфигураций очень быстро заставляет отказаться от простоты. Несмотря на то, что в долгосрочной перспективе простота является ключом к хорошему программному обеспечению. Простота требует большого количества работы в начале проекта по определению самой сути идеи и большей дисциплины во время жизненного цикла проекта, которая поможет отличать хорошие изменения от плохих. При достаточных усилиях хорошие изменения, в отличие от плохих, могут быть приняты без ущерба для того, что Фред Брукс назвал концептуальной целостностью проекта. Плохие же изменения всего лишь разменивают простоту на удобство, только с помощью простоты дизайна система может в процессе роста оставаться устойчивой, безопасной и последовательной. Проект Go включает в себя сам язык, его инструментарий, стандартные библиотеки и, последнее, культуру радикальной простоты. Будучи одним из современных высокоуровневых языков, Go обладает преимуществом ретроспективного анализа других языков. И это преимущество использовано в полной мере. В Go имеется сборка мусора, система пакетов, полноценные функции, лексическая область видимости, интерфейс системных вызовов и неизменяемые строки, текст в которых кодируется с использованием кодировки UTF-8. Однако язык программирования Go имеет сравнительно немного возможностей, и вряд ли в нем будут добавлены новые. Например, в нем отсутствуют неявные числовые преобразования. Нет конструкторов и деструкторов, перегрузки операторов, значений параметров по умолчанию. Нет наследования, обобщенных типов, исключений, отсутствуют макросы, аннотации функций и локальная память потока. Язык программирования Go является зрелым и стабильным и гарантирует обратную совместимость. Старые программы на Go можно компилировать и запускать с помощью новых версий компиляторов и стандартных библиотек. Go имеет достаточную систему типов, чтобы избежать большинства ошибок программистов в динамических языках. Но эта система типов гораздо более ограниченная, чем в других строго типизированных языках программирования. Это приводит к изолированным очагам нетипизированного программирования в пределах более широких схем типов. Так что программисты на Go не прибегают к длинным конструкциям, которые программисты на C++ или Haskell пытаются выразить свойства безопасности своих программ на основе типов. На практике Go дает программистам преимущество безопасности, и производительности времени выполнения относительно строгой системы типов без излишней сложности и накладных расходов. Go поощряет понимание дизайна современных компьютерных систем, в частности важность локализации. Его встроенные типы данных и большинство библиотечных структур данных созданы для естественной работы без явной инициализации или неявных конструкторов. Так что в коде скрывается относительно мало распределений и записей памяти. Составные типы Go, это структуры и массивы, хранят свои элементы непосредственно, требуя меньшего количества памяти и ее распределений, а также меньшего количества косвенных обращений с помощью указателей по сравнению с языками, использующими косвенные поля. А поскольку современные компьютеры являются параллельными вычислительными машинами, Go обладает возможностями параллельности, основанными, как упоминалось ранее, на CSP. Стеки переменного размера легких потоков, или Go под программ, изначально достаточно малы, чтобы создание одной, одной Go программы было дешевым, а создание миллиона практичным. Стандартная библиотека Go часто описывается фразой «все включено», предоставляет строительные блоки и API для ввода-вывода, работы с текстом и графикой, криптографические функции, функции для работы с сетью и для создания распределенных приложений. Библиотека поддерживает множество стандартных форматов файлов и протоколов. Библиотеки и инструменты интенсивно использует соглашение по снижению потребностей в настройке, упрощая тем самым логику программ. Таким образом, различные программы Go становятся более похожими одна на другую и тем самым более простыми в изучении. Проекты создаются с помощью всего лишь одного инструмента Go и используют только имена файлов и идентификаторов. И иногда специальный комментарий для определения всех библиотек, выполнимых файлов, тестов, примеров, документации и прочего проекта. Исходный текст Go содержит всю необходимую спецификацию построения проекта. Ну, это была выдержка из книги. А теперь выдержка из интервью. Ну, точнее, не интервью, когда-то было какое-то выступление, где-то было, короче, это я прочитал на официальном блоге. Так вот, выдержка из интервью Роберта Грисмера, разработчика в Google, одного из авторов языка Go. В прошлом Роберт работал над генерацией кода для высокопроизводительного JavaScript. Языка. Занимался языком программирования э, соузел и разработкой современной реализации Smalltalk, э, которая должна была называться Strongtalk. По собственному заявлению, он провел слишком много времени в виртуальных Java машинах, но так и не понял, как ими пользоваться. Итак, выдержки из интервью. Почему же мы начали работать над Go? Go — это попытка сделать программистов более продуктивными. Было две главные цели. Первая цель – сделать язык лучше для решения задач масштабируемого параллелизма. Под масштабируемым параллелизмом я подразумеваю программное обеспечение, которое одновременно занимается многими проблемами, такими как координация тысячи внутренних серверов путем отправки сетевого трафика туда и обратно. Сегодня такое программное обеспечение имеет более короткое название. Мы называем его облачным программным обеспечением. Справедливо сказать, что Go был разработан для облака до того, как об облак облака запустили программное обеспечение. Большая цель состоит в том, чтобы создать лучшую среду для решения задач масштабируемой разработки программного обеспечения программного обеспечения, над которым работали многие люди с ограниченной координацией между ними и поддерживающего в течение многих лет. В Google тысячи инженеров пишут и делятся друг с другом своим кодом, стараются выполнить свою работу, максимально используя работу других, и работают над базой кода, над базой данных кода, история которой насчитывает более 10 лет. Инженеры часто работают или, по крайней мере, смотрят на код, изначально написанный кем-то другим, или на тот, что они написали много лет назад, что часто сводится к одному и тому же. Такая ситуация внутри Google имеет много общего с крупномасштабной современной разработкой с открытым исходным кодом, которая практикуется на таких сайтах, как GitHub. Благодаря этому Go отлично подходит для проектов с открытым исходным кодом, помогая им принимать и управлять вкладами большого сообщества в течение длительного периода времени. Я полагаю, что большая часть успеха Go объясняется тем фактом, что Go отлично подходит для облачного программного обеспечения. Go отлично подходит для проектов с открытым исходным кодом и по счастливой случайности оба они становятся все более популярными и важными в индустрии программного обеспечения. Баланс Go. Как Go делает эти вещи? Как это облегчает масштабируемый параллелизм и масштабируемую разработку программного обеспечения? Большинство людей отвечают на этот вопрос, рассказывая о каналах и программах, интерфейсах, быстрых сборках и хороших инструментах поддержки. Все это важная часть ответа, но я думаю, что за ними стоит более широкая идея. Я думаю об этой идее как о балансе Go. В любой разработке программного обеспечения есть конкурирующие проблемы. И есть естественная тенденция пытаться решить все проблемы, которые вы предвидите. В Go мы явно старались не решать все проблемы. Вместо этого мы постарались сделать все, чтобы вы могли легко создавать свои собственные решения. Я бы суммировал выбранный баланс следующим образом. «Делай меньше, включай больше». Go не может сделать все, мы не должны пытаться. Но если мы будем работать над этим, Go, вероятно, может сделать несколько вещей хорошо. Если мы тщательно выберем эти вещи, мы сможем заложить основу, на которой разработчики могут легко создавать решения и инструменты, которые им нужны. В идеале и в идеале могут взаимодействовать с решениями и инструментами, созданными другими. Почему же Go с открытым исходным кодом? Google платит мне и другим за работу над Go, потому что если программисты Google будут более продуктивными, Google сможет создавать быстрее свои продукты, упростить их обслуживание и так далее. Но почему с открытым исходным кодом Go? Почему Google должен делиться этим преимуществом с миром? Конечно, многие из нас Работали над проектами с открытым исходным кодом до Go. И мы, естественно, хотели, чтобы Go был частью этого мира с открытым исходным кодом. Но наши предпочтения не являются бизнес-оправданием. Бизнес оправдывает то, что Go является открытым исходным кодом, потому что это единственный способ, которым Go может добиться успеха. Мы команда, которая создала Go в Google, знали об этом с первого дня. Мы знали, что Go должен быть доступен как можно большему количеству людей, чтобы он преуспел. Закрытые языки умирают. Язык нуждается в больших широких, сообще больших широких сообществах. Языку нужно много людей, пишущих много программного обеспечения. Поэтому, когда вам нужен конкретный инструмент или библиотека, есть хороший шанс, что он уже был написан кем-то, кто знает эту тему лучше вас и кто провел больше времени, чем вы, чтобы сделать это хорошо. Языку нужно много людей, сообщающих об ошибках, чтобы проблемы выявлялись и решались быстро. Из-за гораздо, из гораздо большой пользовательской базы компиляторы Go намного более надежны, и совместимы со спецификациями, чем компиляторы PLAN 9C, на которых они когда-либо были основаны. Язык нуждается в большем количестве людей, использующих его для множества различных целей. Так что язык не подходит для одного варианта использования и в конечном итоге становится бесполезным при изменении технологического ландшафта. Языку нужно много людей, которые хотят изучить его. Поэтому существует рынок, где люди могут писать книги, или преподавать курсы, или проводить подобные конференции. Ничего из этого не могло бы произойти, если бы Go остался в Google. В Go задохнулся бы в Google, или в любой отдельной компании, или закрытой среде. По сути, Go должен быть открыт, и Go нуждается в тебе. Go не может добиться успеха без всех вас, без всех людей, использующих Go для различных проектов по всему миру. В свою очередь, команда Go в Google никогда не может быть достаточно большой, чтобы поддерживать все сообщество Go. Чтобы продолжать масштабирование, нам нужно включить все это большее, делая при этом меньше. Открытый исходный код является огромной частью этого. Итак, выдержки закончились. Там был еще текст, но его приводить уже не буду, чтобы не растягивать этот обзор, ну такой своеобразный обзор. Итак, ну давайте, ну давайте, что сделаем? Просто пробежимся по основным типам данных. Итак, целые числа. Числовые данные, тип числов, э, числовые типы данных Go включаю целые числа нескольких размеров, числа с плавающей точкой и комплексные числа. А, ну, начнем, конечно же, с целых чисел. Go обеспечивает как знаковую, так и беззнаковую целочисленную арифметику. Имеется знаковые целые числа четырех размеров ⁇ 8, 16, 32 и 64 бита представленные типами int8, int16, int32 и int64, а также соответствующие беззнаковые версии uint8, uint16, uint32 и uint64. Также есть два типа, которые называются просто int и uint и имеют естественный или наиболее эффективный размер для знаковых и беззнаковых целых чисел на конкретной платформе. Int на сегодняшний день является наиболее широко используемым числовым типом. Оба эти типа имеют одинаковый размер, либо 32, либо 64 бита. Но вы не должны делать никаких предположений о том, какой именно из них используется. Различные компиляторы могут делать разный выбор размера, даже на одном и том же аппаратном обеспечении. Тип rune. Является синонимом для типа int32 и по соглашению указывает, что данное значение является символом Unicode. Эти два имени могут использов... использоваться взаимозаменяемо. Аналогично тип byte является синонимом для типа uint8 и подчеркивает, что это значение является фрагментом не данных, а немалым числом. Наконец, имеется беззнаковый целочисленный тип uintptr, ширина которого не указана, но достаточно для хранения всех битов значения указателя. Тип uintptr используется только для низкоуровневого программирования, такого как стыковка программы GO с библиотекой C или с операционной системой. Независимо от размера типы INT-UINT и uint ПТР отличаются от своих братьев с явно указанным размером. <coughs> Таким образом, int это не тот же тип, что и int32, даже если на данной платформе естественный размер целых чисел составляет 32 бита и там, где нужно использовать значение типа int в то время, как требуется значение типа int32 и наоборот, необходимо явное преобразование типов. Числа с плавающей точкой. GO предоставляет два варианта чисел с плавающей точкой разного размера. FLOT32 и FLOT64. Их арифметические свойства регулируются стандартным IEEE754 и реализованы на всех современных процессорах. Значения этих числовых типов находятся в диапазоне от самых маленьких до огромных. Предельное значение с плавающей точкой можно найти в пакете масс. Тип float32 обеспечивает приблизительно 6 десятичных цифр точности, в то время как точность обеспечиваемая типом float64 составляет около 15 цифр. Тип float64 в большинстве случаев следует предпочитать типу float32, поскольку при использовании последнего если не принимать специальные меры, быстро накапливается ошибка, а наименьшее положительное число, которое не может быть представлено типом Float32, не очень велико. Комплексные числа. Go предоставляет комплексные числа двух размеров. Комплекс 64 и комплекс 128, компонентами которых являются Float. 32, и float 64 соответственно. Встроенная функция complex создает комплексное число из действительной и мнимой компонент. а встроенные функции real и image извлекают эти компоненты. Булевые значения. Тип bool или булев тип boolean имеет только два возможных значения, true и false. Булевыми являются условия в конструкциях if и for, а операторы сравнения наподобие 2 равно и меньше или больше дают в результат. Унарный оператор, вы его знаете, он пишется как восклицательный знак, представляет собой логическое отрицание. Так что вот этот вот восклицательный знак true равно false, то есть не true равно false. Строки. Строка представляет собой неизменяемую последовательность байтов. Строки могут содержать произвольные данные, в том числе байты со значением 0, но обычно они содержат удобочитаемый для человека текст. Традиционно текстовые строки интерпретируются как последовательности символов Unicode в кодировке UTF-8. Константы. Константы представляют собой выражение, значения которых известны компилятору и вычисления которых гарантированно происходит во время компиляции, а не во время выполнения. Базовым типом каждой константы является фундаментальный тип логическое значение, строка или число. Объявление const определяет именованное значение, которые синтаксически выглядят как переменные значения которых являются константами, что предотвращает их случайное или ошибочное изменение во время выполнения программы. Например, для представления такой математической константы, как число π, константа предпочтительнее переменной, поскольку значение этого числа не изменяется. Многие вычисления констант могут быть полностью завершены во время компиляции, уменьшая тем самым количество работы, необходимой во время выполнения, и позволяют выполнять другие оптимизации компилятора. При этом ошибки, обычно обнаруживаемые во время выполнения, могут быть найдены во время компиляции. Если операнды представляют собой константы, например, целочисленное деление на 0, индексация за пределами строки, или любые операции с плавающей точкой, которые приводят к значению, значению, не являющемуся корректным конечным значением с плавающей точкой. Есть еще составные типы данных, массивы, срезы, отображение и структуры. Но не буду уже говорить о них. О них вы можете почитать в книгах, вот, потому что этот обзор затянется на очень долго. Так, что еще хотелось бы сказать? Ну, средства разработки. Среда разработки Go содержит несколько инструментов командной строки. Утилиты Go, обеспечивающие компиляцию, тестирование и управление пакетами. И вспомогательные утилиты GoDoc и GoFMT, предназначенные, соответственно, для документирования программ и для форматирования исходного кода по стандартным правилам. На текущий момент... Доступны две IDE, изначально ориентированные на язык GO. Это проприетарная GO LAND, разрабатывается в JetBrains на платформе Intel и свободная Light IDE. Ранее проект назывался GO LAND IDE. Light IDE ⁇ небольшая по объему оболочка, <coughs> написанная на C ⁇ с использованием QT. Позволяет выполнять компиляцию, отладку, форматирование кода. Запуск инструментов. Редактор поддерживает подсветку синтаксиса и автодополнения. Также Go поддерживается плагинами в универсальных IDE, таких как Eclipse, NetBeans, IntelliJ, Komodo, Codebox IDE, Visual Studio, Zeus и других. Автоподсветка, автодополнение кода на Go и запуск утилит компиляции и обработки кода реализованы в виде плагинов, более чем двум десяткам распространенных текстовых редакторов под различные платформы, в том числе Emacs, Vim, Notepad++, JEdit edit и так далее. Что можно сказать по поводу сложности обучения Go? Go был создан для того, чтобы быть легким в обучении. Говорят, что программиста на другом языке не будет проблемой выучить GoLang за пару выходных. Что же касается начинающих, то здесь структура Go также помогает быстрее освоиться. В нем нет громоздкого не ООП, не, нет ручного управления памяти, нет ссылок-указателей и других сложностей, которые вы могли бы встретить, если бы начали изучать, например, язык C++. Немного спорным является строгость компилятора. Если в другом языке вы можете пренебречь некоторыми моментами, то Go будет гораздо беспощаднее, чем другие. Если, например, вы не использовали какой-то из модулей, то Go выдаст ошибку компиляции, в то время как другой язык вывел бы просто предупреждение. А в остальном, как говорят Go, действительно легче выучить, чем большинство языков программирования. Плюсы и минусы Go. Итак, плюсы языка. Простота синтаксиса, скорость компиляции, которая намного выше, чем у скриптовых языков. Большое количество встроенных и сторонних библиотек. Можно также подключить библиотеки C и C ⁇ Легкость в обучении. Замена ООП на более простые аналоги. Простота в организации многопоточных программ при помощи встроенных средств. Автоматическое управление памятью. Скорость разработки. Не используют виртуальную машину, поддержка сообщества и Google. Ну, ну где-то вот так вот. Возможно, есть еще плюсы. Если есть кто-то из специалистов, напишите. К минусам относят отсутствие дженериков, так называемых это механизмы системы типизации. Создатели языка так и не смогли придумать простой и понятный аналог. Поэтому на данный момент они не добавлены в Go. Также непривычная для программистов, перешедших с других языков, обработка ошибок. Более слабая поддержка для Windows, чем для Linux или Mac OS X. Вот. Ну и, ну и, ну и, я смотрю, уже 35 минут идет обзор. Наверное, надо сворачиваться. По поводу программного обеспечения которое написано на go я честно говоря даже не знаю я не искал этого но вспоминаю только один пример это докер докер это программное обеспечение для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации вот если специалисты по Go и люди которые непосредственно работает с применением этого языка вы смотрите если вы смотрите это видео напишите пожалуйста в комментариях что еще написано на Go, где он используется в каких сферах и все такое это будет полезно знать всем ну э, ну ну ну ну ну и, и добавьте специалисты и знающие люди что-то еще из общей информации что я мог упустить? Хотя упустил я, думаю, много чего. Но зато это не с Википедии. Ну и также тем, кто хочет опробовать этот язык сразу же, вот не отходя от кассы, можете, можете перейти вот по этой ссылке, и вы увидите, ну перейдете на сайт от GoLink. И здесь можете в режиме реального времени прям познакомиться с языком, написать маленькую программку, а может быть и большую, не знаю. Но в общем попробовать что-то написать, запустить и увидеть результат. Ну а на сегодня все. Ставим лайки, комментируем, пишем что-нибудь хорошее в комментариях, также пишем пожелания и все такое. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Пока.